Всем привет! Вы на канале Будни Перекупы, я рад приветствовать вас. Мое имя Руслан. А задумывались ли вы над тем, сколько может стоить ваша старая или нерабочая техника? А буквально на днях двое мужчин к нам принесли два монитора и пакет со старым ноутбуком. По характерным следам грязи, извести и неприятного запаха было понятно, что данные ноутбуки либо с помойки, либо со свалки. Два монитора мы проверили, один из них оказался нерабочий. Мы приняли один. Ну, такой, знаете, древний квадратный монитор. Может помните, если пользовались таким. Также в пакете у этих мужчин был ноутбук. Они начали доставать краешек из пакета, но ну, буквально вот по вот этой вот части ноутбука в сложном состоянии было понятно, что это какая-то старая толстая модель, которая, в принципе, в перепродаже никак не интересна. И в плане запчастей то же самое. Я сказал этим ребятам, этим мужчинам, то, что нам не нужен этот ноутбук, такие мы не покупаем, он слишком старый. Эти мужики поленились унести на помойку обратно этот ноутбук, оставили... Типа, ребят, может он вам пригодится. На самом деле, за что я выражаю респект. Как выяснится позже, в принципе, хотя бы рублей 200, но надо было накинуть за этот ноутбук. Когда я понес этот пакет на стол, знаете, у нас вот сервисный центр, где крыльцо, большой стол, мы туда складываем старый неликвид. Старые компьютеры, разбитые мониторы или ноутбуки, которые уже все, абсолютно не нужны. И металлисты уносят это и сдают. Так вот, я потащил этот ноутбук в сторону этого стола, думал, ну ладно, оставлю это, нам он не нужен. И что-то меня осенило любопытство, как будто какая-то вспышка. Я решил достать и глянуть этот ноутбук. А вы знаете, какое было мое удивление? Я достаю из пакета ноутбука, а это компакт Presario 1230. Это 1999 год выпуска. Естественно, возникло желание проверить этот ноутбук. А включится ли он? Вообще, я на самом деле тащусь от старой техники. У меня есть большая мечта. и Если правильно выразиться, это не мечта, а цель. Я хочу большой сервисный центр. Не как у нас сейчас 40 квадратов, а что-то порядка 120-150 с большими витринами и с комнатой отдыха для посетителей. Я хочу, чтобы там стоял PlayStation 5, огромный телевизор и что-то наподобие музея точнее выставочных экземпляров ст старых и редких аппаратов. У меня есть небольшая коллекция старых аймаков и подобных ноутбуков. Я их обязательно выставлю и включу, и они будут радовать глаз. Свое они отработали, но как какой-то редкий экземпляр это даже очень интересно. Чела. Так вот, мы вернемся к нашему сегодняшнему экземпляру. Я подключил данный ноутбук к зарядке, включил его, и представляете, каково было мое удивление, когда он завелся. Не может быть. У него идеальное практически состояние для своих лет, у него нет никаких серьезных косок или царапин, или дефектов, трещин. Его железо абсолютно исправно На нем 32 мегабайта оперативной памяти И жесткий диск на 2 гигабайта Man, 2 гигабайта это очень мало Он завелся и о oh, боже этот. Здесь родной лицензионный раздел Windows 98 Который шел с завода с этим ноутбуком На этом ноутбуке динамики GBL Ребят, камон! Ребята, камон! Это 1999 год, и он включается, и он работает. Ребята, эту заставку Windows 98, я помню еще с детства, это было примерно 20, может, 22 года назад, когда в нашем дворе у одного мальчишки, на весь двор у одного мальчишки был настольный компьютер, и мы с друзьями по очереди записывались можно сказать к этому парню чтобы посмотреть у него киношки или поиграть какие-то игрушки на компе камон у всех Денди или Сега а у парня комп мы рубились в эпоху империи вторую часть мы рубились в старый Warcraft, мы смотрели американский пирог ребят это золотые времена и представляете у кого-то тогда был компьютер и можно было зарубиться в реал тайм стратегию эпохи империи ребят это моя мечта я приходил от этого друга к себе домой брал тетрадку рисовал схемы ну типа карты этой игры там пехотинцы тут тут башня тут крепость о это просто золотые воспоминания и такая ностальгия мне тут же захотелось установить сюда эту игру или зарубиться я конечно на самом деле не уверен то что она здесь пойдет вообще не факт не факт но вот эта заставка windows 98 она меня просто вернула в то золотое время пауза пауза пауза Так, конечно, какую-то практическую пользу или может там что-то заработать с этого ноутбукой, но я не знаю. Нет, на самом деле я прилагаю вам скрин на Авито, почем продают примерно такие ноутбуки, примерно в таком состоянии, чтобы включался, работал, загружался. Но продавать я его не хочу, хотя этот ноут достался бесплатно. До сих пор, кстати, неудобно перед этими мужчинами, если они еще раз подойдут, я обязательно пару соток накину за этот ноутбук. Тем не менее, вернемся, этот ноут достался абсолютно бесплатно. Продать его для какого-то ценителя можно за 3-5 за тысяч, заработать можно, но нет, нет, нет, нет, ребят. Есть мечта, есть задача, он будет у меня как выставочный экспонат. Мы с напарником обустроим таким образом музей, что просто будет по кайфу идти и смотреть на такие аппараты. Чем заработать 3 или 5 тысяч с этого ноутбука, лучше получить эстетическое удовольствие и кайфануть от него потом. Я не знаю, как это еще назвать, но я в восторге с этого аппарата. Он в идеале и он работает. На нем лицензионный Windows 98. Какое итог хочу подвести в этом выпуске? На самом деле, прежде чем что-то выбрасывать на свалку, на помойку, промониторите интернет, посмотрите. Может быть, у вас какой-то старый и редкий аппарат, может быть, на нем есть какие-то интересные запчасти. В любом случае наверняка в вашем городе есть сервисные центры, которые с радостью купят вашу неисправную технику к себе на запчасти. Не спешите выкидывать. Иногда попадаются вот такие интересные аппараты. Если у вас есть такие аппараты, пишите в комментарии или предлагайте мне, я рассмотрю покупку. Ну или если вам не жалко, я с удовольствием приму удар и потом вам скину отчеты из музея ребят если есть какие- то вопросы или предложения пишите в комментарии буду рад общению спасибо за просмотр если тебе понравилось ставь лайк тебе мелочь а мне очень приятно с вами был руслан канал будни перекупа до следующего выпуска.